Мне конечно не до того, чтобы делать ролики, так как проблем у меня достаточно, но все же, хочется отвлечься от того, что у меня происходит, так как постоянно думать о войне очень сложно. Один человек в комментариях предложил сделать ролик о окружении XFCE, я этого изначально не хотела, но все же у меня есть некоторое мнение о данном окружении, поэтому я расскажу. Прошлые ролики у меня были о том, что мне не нравится в окружениях гномы Плазма, но к всей дебильное кстати название, я отношусь нейтрально, так как это окружение не развивается уже на протяжении многих лет, оно просто есть, и все. Конечно, какие-то незначительные обновления появляются раз в год или два, но это потому, что окружение с открытым исходным кодом, поэтому какие-то люди все же вносят небольшой вклад в развитие, в основном исправляющие баги. Сам XFCE, буду называть его крысой, выглядит как типичный рабочий стол из 90-х, и имеет много проблем с дизайном присущий старым рабочим столам в Linux, вроде бы окружение существует уже более 25 лет, но при этом внешний вид довольно кривой до сих пор. Самое странное, что старые версии «крысы» выглядят более красиво, чем последние, ведь современные приложения имеют современный дизайн, который несовместим с олдскульным дизайном крысы. Заходя немного в техническую сторону, Крыса использует библиотеку GTK, сама библиотека GTK и приложения использующие ее созданы исключительно для Гном. Если старые версии Гном и Крыски имели более или менее схожий дизайн, то современный Гном имеет абсолютно иной внешний вид. Из-за зависимости «крысы» от GTK, сейчас даже стандартные приложения выглядят как-то странно, там много элементов с современным дизайном, что выглядит уж чересчур неестественно и выбивается из общего стиля. Ну, также стоит не забывать, что любые другие приложения в «крысе» выглядят чужеродно. Некоторые люди могут оправдывать использование «крысы» тем, что оно потребляет мало ресурсов, и это такая жертва красоты и удобства ради высокой производительности. Но, как оказалось, крыса имеет плохую оптимизацию, поэтому на самом деле оно работает даже хуже, чем плазма и гном, еще можно довольно часто встретить какие-то визуальные глюки, причем они появляются чересчур часто, как будто бы это так и задумано. А есть ли вообще смысл использовать XFCE в наше время? Конкурировать с гном или плазмой это окружение не способно, поддержки со стороны сообщества нет, развития, собственно тоже. Крыса, никак не развивает десктопный Linux, а кто использует крысу, таким способом поддерживает стагнацию. Это окружение уже мертвое, поэтому если вдруг вы до сих пор используете крысу, то я настоятельно рекомендую перейти на гном, плазму рекомендовать не буду, не трогайте меня». Все же использовать устарелые технологии довольно глупо и нелогично, тем более окружение уже мертвое и вряд ли будет развиваться, конечно, какие-то небольшие обновления, примерно раз в три года могут выходить, ведь даже окружение CD получает время от времени обновления, а это между прочим один из первых рабочих столов, которому уже почти 30 лет, но все же, а вы используете CD или другое любое мертвое окружение? Скорее всего нет. Если говорить о окружениях, которые кое-как развиваются, то они тоже не способны конкурировать с гном или плазма, если даже для плазмы конкурировать с гном это довольно сложная задача, то как себя чувствует бедная крыска? Если задуматься, а вы вообще знаете хотя бы один крупный дистрибутив, который использует крысу, как основной рабочий стол? Угу, нет даже одного. Особо вдаваться в подробные минусы этого окружения я не хочу, там есть очевидные проблемы с последовательностью дизайна, что-то выглядит по классике, а что-то в стиле гном, что очень отталкивает. Там даже заголовки окон некоторые широкие и некоторые тонкие, это странно, короче большинство проблем в последних версиях крысы именно из-за зависимости от GTK, поэтому многие нативные элементы в окружении выглядят не нативно, а чужеродно. Крыса просто устарела, при этом как-то исправить ее невозможно. Например, окружение LXDE использовало библиотеку GTK, разработчики понимали, что соблюдать единство в стиле в дальнейшем больше не выйдет и поэтому просто-напросто закрыли проект, сохранив окружению более или менее хорошую репутацию. А крыса, чем дольше существует, тем все сильнее напоминает монстра Франкенштейна. Кстати, проект LXD в дальнейшем все же воскрес и появился в виде проекта LXQ, это то же самое окружение, что и прежде, только вместо библиотеки GTK использует Q как свою основу, из-за чего проекту удалось сохранить свой собственный визуальный стиль без элементов присущим только гном. Но сказать, что LXQ живет и процветает нельзя, его также можно считать мертвым. Я, когда писала сценарий, задумалась о возможном будущем крысы, и в итоге поняла, что дизайн Elementary OS чем-то на нее похож, там также по стандарту есть док, в дизайне довольно много серых цветов, настройки тоже довольно похожие. Сравнение конечно глупое, там много отличий, но я думаю, что у них есть что-то схожее, единственное серьезное отличие, что крыса поддерживает кастомизацию, поэтому вы можете например сделать рабочий стол похожим на Windows 95, что выглядит довольно прикольно, elementary OS конечно же так колхозить рабочий стол вам не разрешит. Еще кто-то может сравнить крысу с Cinnamon, но все же этот проект слабо развивается. Еще скажу, что в мире рабочих столов в Linux уже давно происходят разногласия и споры. Главным виновником этого многие считают гном, потому что проект развивается так, как хочет развиваться. А тем, кому такое развитие не нравится, винят гном в том, что он развивается как-то неправильно, что звучит очень тупо. Многие проекты, которые стремились стать заменой гном, в итоге подохли, а гном как оставался популярным, так и остается. Но появление альтернатив создает больше конкуренции среди рабочих столов, что довольно хорошо, вот только крыска, задолгое свое существование не смогла адаптироваться к реалиям и в итоге умерла. Не забудьте почтить ее память. Хотя мне честно говоря насрать на эту вашу крысу, ведь я люблю гном. Ну все, всем до свидания и пока.